В чем главный секрет качественных фотографий, не считая, конечно, таланта фотографа? Исправная аппаратура. Принцип создания пленочной или цифровой фотографии одинаковый. Объектив захватывает изображение, свет от которого попадает либо на матрицу, в случае с цифровыми фотоаппаратами, или непосредственно на пленку. Так на светочувствительном слое образуется изображение. Фотографируешь, фотографируешь, а в какой-то момент замечаешь, качество снимков упало. Появились непонятные точки, похожие на мошек. Это битые пиксели. Точно так же бывает и с человеческим глазом: ведь устройство фотоаппарата очень похоже на устройство человеческого глаза. Роговица и хрусталик объектив, сетчатка матрица. И на нашей человеческой матрице тоже иногда появляются битые пиксели. Перед глазами летают мошки появляются вспышки, легкая дымка. Все эти симптомы говорят об отслоении сетчатки или проблемах со стекловидным телом. Как распознать заболевание на начальных стадиях и что делать, если болезнь уже начала прогрессировать? Меня зовут Татьяна Шилова, и я знаю, как сделать ваше зрение лучше. Сегодня будем говорить об отслоении сетчатки. Сетчатка, ее еще называют ретина, это прозрачная, мягкая и неэластичная ткань глаза. Ее толщина всего четверть миллиметра. Она как бы выстилает глазное дно изнутри, но фиксируется только в двух местах у дискозрительного нерва и у зубчатой линии. В остальном сетчатка просто плотно прилегает к оболочке глаза за счет давления на нее стекловидного тела. По консистенции оно похоже на кисель или студень. Именно стекловидное тело является главным действующим лицом при отслойке сетчатки. Из-за нарушения обменных процессов в нем могут появиться уплотнения, тяжи, которые, как канаты, стягивают сетчатку к центру глазного яблока и отслаивают ее. При этом жидкость из стекловидного тела попадает под сетчатку и еще больше отталкивает ее от сосудистой оболочки. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Я на плановую проверку. Отличное решение, потому что есть часть заболеваний, которые протекают быстро и бессимптомно. Обнаружить их помогает только своевременная диагностика. Вот такой вот фонарик не является тем средством, который позволяет диагностировать заболевания сетчатки. На помощь приходит микроскоп и линза Гольдмана. Линза Гольдмана достаточно универсальный инструмент. Вы наверняка видели такую в кабинете врача. Она применяется при осмотре переднего отрезка глаза и сетчатки. С помощью линзы можно обнаружить признаки отслойки сетчатки. Исследование не болезненное. И мы рассматриваем вашу сетчатку в три зеркала, которые позволяют нам увидеть все отделы вашего глаза. На периферии сетчатки у вас есть изменения, которые опасны в плане отслоения, поэтому нам требуется пришить эти места лазером. Этот пациент не подозревал, что у него есть проблемы со зрением. Оно и понятно – на начальной стадии отслоение никак не дает о себе знать. Но иногда заболевание заходит слишком далеко, и у больного появляются симптомы, которые он видит собственными глазами. Тут и линза не нужна. Понять, что у вас отслойка сетчатки в запущенном состоянии довольно нетрудно. Вы начинаете видеть перед глазами мошки, вспышки, легкую дымку и замутнение картинки. Отслойка сетчатки бывает трех видов. Травматическая возникает в результате травмы. Вторичная является осложнением заболеваний глаз. И дистрофическая регматогенная. Регма в переводе с латинского означает разрыв. Как вы уже поняли, ригматогенная отслойка происходит из-за разрыва сетчатки. Все они появляются в области истончений. Самое опасное – почувствовать повреждение сетчатки невозможно, поскольку на ней нет болевых рецепторов. Но вы можете их увидеть. У вас вдруг стало падать зрение, сузилось его поле, появилась шторка перед глазами. Часто у больного наблюдается симптом утреннего улучшения, когда проснувшись. Человек замечает, что зрение частично восстановилось, занавеска уменьшилась, побледнело. Но к обеду становится хуже, а к вечеру еще хуже. Ждать чуда в этой ситуации точно не стоит. Ведь все это явные признаки дистрофии или отслойки сетчатки. И тут ожидание не просто бесполезно, но даже губительно.